Доброго дня, участники Немиркин Шоу. Вы когда-нибудь влюблялись? Влюбленность может быть самым эйфорическим чувством в мире. Вам кажется, что вы могли бы перенести небо и землю и разделить море посередине, только чтобы быть с этим человеком. Но что, если этот человек, к которому вы так сильно привязаны, на самом деле не чувствует того же самого? Хотите узнать, кто действительно любит вас, а кто только притворяется? Вот 8 верных признаков того, что чья-то любовь не настоящая. Первый, они меняют вас, причем не в лучшую сторону. С тех пор, как вы начали встречаться со своим партнером, «ты – не ты» – это единственный комментарий, который вы слышите от своих близких. Говорят ли они, что теперь вы кажетесь менее живым и жизнерадостным? Или что вы потеряли свою обычную уверенность, остроумие или обаяние? Ваш партнер заставляет вас чувствовать, что вы должны изменить или скрыть некоторые аспекты себя, чтобы угодить ему. Вы никогда не чувствуете, что рядом с ним вы можете быть самим собой. И это определенно тревожный сигнал. Помните, что настоящая любовь не лишает вас самообладания или свободы духа. Во-вторых, они контролируют вас. Ваш партнер говорит вам, с кем вы можете встречаться, а с кем нет. Диктует ли он, что вам можно носить, а что нет, или в какое время вам нужно быть дома. Всегда ли они решают, куда вам пойти, где поесть или чем заняться вместе. В здоровых отношениях вы и ваш партнер не контролируете друг друга. Настоящая любовь позволяет вам быть самим собой, а не настоящая – нет. В-третьих, они вам не доверяют. Ваш партнер недоверчив, насторожен и чрезмерно подозрителен. Он не уважает вашу личную жизнь и читает все ваши текстовые сообщения только для того, чтобы немного успокоиться. Еще один признак ненастоящей любви – постоянная, необоснованная ревность. Ваш партнер не верит в вас и не верит, что вы будете хранить ему верность. Они не чувствуют себя комфортно, позволяя вам общаться с друзьями, когда их нет рядом. Они не хотят, чтобы вы проводили слишком много времени вдали от них, и им необходимо постоянно знать, где вы находитесь и что делаете. В-четвертых, они не ставят вас в приоритет. Вы и ваш любимый человек почти не видитесь? Он вечно не отвечает на ваши сообщения или часто отменяет встречу в последнюю минуту, потому что что-то случилось? Как бы вы ни старались относиться к ним с пониманием, вы должны осознать, что все это свидетельствует о том, что ваш партнер не считает вас приоритетом в своей жизни. Ведь неважно, насколько они заняты, если они действительно любят вас и хотят быть с вами. Они сделают все возможное, чтобы найти для вас время, они будут давать пустые отговорки и полусерьезные обещания. Пятое, Они эмоционально отстранены. Ваш партнер холоден, отстранен или отчужден. Кажется, что он даже не пытается построить эмоциональную близость? Если вы и ваш партнер не можете установить связь друг с другом на эмоциональном уровне, это признак того, что он не любит вас по-настоящему. Ваш партнер не открывается перед вами и не делится с вами своими чувствами. Они не утешают вас, когда вам плохо, и не разделяют ваше счастье с вашими успехами. Значит, в ваших отношениях нет ничего глубокого и значимого. Они словно камень, на который вы никогда не сможете взобраться, только если они не ослабят свою бдительность по отношению к вам. В-шестых, они кажутся незаинтересованными. Помимо эмоциональной отстраненности, ваш партнер, похоже, просто не интересуется вами и вашей жизнью. Они не спрашивают вас о ваших интересах, увлечениях или целях. Им не интересны ваши мысли и чувства, и они не прилагают никаких усилий, чтобы узнать вас получше. Им кажется скучным, когда вы говорите о своих друзьях или семье, и они никогда не строят с вами совместных планов. Фальшивая любовь апатична и неинтересна, в то время как партнер, который действительно любит вас, будет любопытен, увлечен вами и достаточно заботлив, чтобы узнать вас получше. В седьмых, они не встречают вас на полпути. В ваших отношениях вы всегда подстраиваете свой график под график партнера и делаете то, что нравится им, чаще, чем то, что нравится вам. Вы постоянно делаете одолжение для них или жертвуете своим временем, энергией или другими важными вещами в вашей жизни только для того, чтобы сделать их счастливыми? Если ваша вторая половинка действительно любит вас, она будет готова идти на компромиссы вместо того, чтобы позволить вам выполнять всю эмоциональную работу в отношениях и нести всю ответственность. А это говорит о том, что они эгоисты и заботятся только о себе. И в восьмых, они легко отказываются от вас. И наконец, самый яркий признак ненастоящей любви, на который вам следует обратить внимание, это то, как быстро ваш партнер готов поставить точку в отношениях с вами. Конфликты – это нормальная часть любых отношений. Но если при каждом небольшом разногласии ваш партнер говорит «я больше так не могу», значит он вас не любит. Они не заинтересованы в том, чтобы что-то обсуждать, давать второй шанс или пытаться найти решение вместе, потому что их первый инстинкт всегда заключается в том, чтобы просто сдаться. Это говорит о том, что их не волнует, будут ли отношения успешными или нет. Отношения не обязательно должны быть идеальными, чтобы сделать вас счастливыми. Но важно, чтобы вы и ваш партнер испытывали друг к другу одинаковые чувства и были готовы сделать все необходимое, чтобы все получилось. Честность, доверие, уважение и прежде всего искренняя и сердечная любовь между вами обязательны в любых отношениях. В противном случае вы просто зря потратите время. Научившись распознавать признаки фальшивой любви, пока не стало слишком поздно, вы в конечном итоге сможете уберечь себя от многих душевных страданий. Есть ли у вашего партнера какие-либо из этих признаков? Или если вы сейчас одиноки, как вы можете указать на эти красные флажки тем, кто стал жертвой фальшивой любви? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Кроме того, поставьте лайк и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Подписывайтесь на канал Немиркин и, как всегда, большое суперспасибо за просмотр!